Oh. <laughs> Процесс, это, знаете, все очень индивидуально. Ты можешь идти по лесу и увидеть перед собой новую коллекцию, а можешь просто лежать на кровати, а можешь делать что-то или вдохновиться чем-то определенным. Поэтому это как-то приходит в моменте. То есть такого, чтобы ты сидишь и упорно как бы разрабатываешь, вот, чтобы взять оттуда и повторить, скопировать, такого нет. Все это приходит вот, ну, индивидуально. С ними работает конструктор, преподаватель, тот, который ведет конструирование, с ними работает технолог, который ведет технологию швейных изделий, с ними работает художник-дизайнер в моем лице. И я считаю, что учебное заведение, оно как раз для того, чтобы в совместном творчестве получить результат. Как раз наш коллектив, педагогический коллектив, он помогает им освоиться, он помогает войти в эту воду. И, соответственно, вместе решать все задачи, которые стоят творческие. очень важно и нужно для наших студентов. Они здесь воплощают свою мечту, они воплощают свое творчество, они просто, ну как сказать, удовлетворяют свои амбиции, будем так говорить, потому что у молодежи должны быть амбиции, и они должны их обязательно удовлетворять. Ну, хорошие, конечно. Вот этот показ своего умения, своих навыков, самостоятельно, интересный и отслеживание этого э, показа и дает возможность проявить свои творческие способности.